Итак, здравствуйте, меня зовут Янина Ким, мне 29 лет, прости господи, исполнилось буквально недавно. Я интернет-предприниматель, я могу себя в принципе так назвать, я 5 лет занимаюсь интернет-бизнесом. Интернет-бизнесом, онлайн-коучинг, интернет-маркетинг, все, что связано с сетевой индустрией, скажем так, и в прямом, и в переносном смысле слова, это то, чем я занимаюсь на протяжении своего последнего, скажем так, активного времени препровождения. У меня есть большой опыт в сфере сетевого маркетинга традиционного, у меня есть опыт в обучении людей по MLM-рекрутингу, частные индивидуальные консультации. Ну и вообще в целом за последние пять лет я перепробовала различные сферы, где можно зарабатывать деньги в интернете и остановила свой выбор на таком направлении, как инвестиции, как криптовалюта. И это то направление, которое я считаю сейчас является самым перспективным, самым передовым. Это трендовое направление. Взгляните на то, что происходит сейчас в мире криптоиндустрии, как у нас летит биткоин вверх, как у нас поднимаются другие криптомонеты. Об этом обо всем говорят даже по телевизору и бабочки, и бабочки, и бабушки на лавочках. Вот я э, люблю э, те направления, которые являются новыми. В принципе, криптовалюту, я считаю, это новое направление, несмотря на то, что ему э, более… Э, э, так, так ни звука, ни видео. Опять мне ребята пишут, что нет э, ни звука, ни видео, хотя я вижу все хорошо. Так, сейчас проверим так я включаю звук картинка перезайдите так ну в общем короче я себя вижу вроде бы все нормально У нас он даже 80 человек в общем, то направление, которое я считаю трендовым и передовым, и то направление, которое задает темп вообще в жизни человека и в мире там инвестиций, в мире финансов, в экономическом развитии, это вот то направление, которым, в принципе, я и занимаюсь. Это криптовалюта. Для многих людей это очень страшное слово. Многие люди попадали в различные направления, где теряли средства в этом направлении, но есть те люди, которые даже при потере средств все равно не перестают верить в то, что в криптовалюте действительно можно зарабатывать, просто нужно знать, где и как. Те люди, кто пробовал зарабатывать на криптовалюте, можете вот в чате написать мне единичку, да, поставить, я увижу, что это есть, что у нас есть с вами обратная связь, вы меня слышите, напишите единичку, кто пробовал себя именно в криптовалютном направлении, но у кого не получалось. И двоечку поставьте те, кто просто слышал об этом направлении, но никогда не разбирался. Можете смело, в принципе, писать в чат, я это все буду здесь видеть. Так вот, у меня был и горький опыт в плане потери средств в этом направлении, но я тот человек, который всегда идет до конца, и я при любых раскладах заработаю деньги, просто мне нужно, нужен рычаг, с помощью которого я смогу это реализовать. И по сути, таким рычагом для меня в последний год, то есть в марте будет год, как я нахожусь в сообществе WebToken Profit, это то, о чем я буду сейчас вам рассказывать, да, чтобы вы понимали, это то направление, которое дает сейчас мне и основную Часть моего личного дохода – это то направление, в котором зарабатывает большое количество людей. Я считаю, что 23-24 тысячи человек по всему миру, которые есть в этом направлении, это, в принципе, уже хороший результат для проекта, который существует на рынке примерно 2-3 года, да, то есть третий год идет крипто-сообществу WebTokenProfit, это очень хороший показатель, потому что в большинстве случаев проекты, которые выпускают свою какую-то криптовалютную монету, выходят на рынок, они не проживают и 6 месяцев, потому что э, все построено таким образом, что э, больше сориентировано на то, чтобы собрать с людей деньги, да. Чем отличается компания WebTokenProfit? У нее есть своя собственная монета, которая называется WebCoinPay, как вы уже поняли, да, то есть компания развивается именно в криптоиндустрии. У нее есть своя монета, которая является платежным средством в самом проекте. Что имеется в виду? Если мы возьмем и сравним с вами, к примеру, биткоин, да, либо эфир, это та монета, которая является спекулятивной, И это та монета, те монеты, которые первые появились в мире людей, да, и те, кто поняли фишку биткоина, закупились этой монетой, пока у нее была дешевая цена, а те, кто понял, что это, как, ну, не понял, а то... Те люди, которые не недопоняли эту систему, они считают, что это пирамида, лохотрон, и начинают биткоин все равно покупать, но уже сейчас. То есть когда он уже стоит 38-40 тысяч долларов за одну монету, то есть уже начинают покупать сейчас. Не 9 лет назад, а именно сейчас. И э, те люди, которые закупились раньше да, биткоином, они являются сейчас э, так называемыми э, регуляторами рынка. То есть, если им нужно понизить курсы, чтобы вы потеряли деньги, они сделают так, чтобы понизить курс, и вы потеряли деньги. И вы продадите свои монеты за бесценок, ничего на этом не заработав, а те люди, которые продавили и сделали курс ниже, на вас заработали. То есть это является спекуляция, да? то есть, когда вашими деньгами управляют те люди, которые поняли принцип криптовалюты и работу, допустим, криптомира раньше, чем вы. Чем отличается сообщество WebToken Profit? Это целая экосистема, то есть это не один сайт-одностраничник, это целая экосистема, у которой есть минимум 6-7 способов заработка именно криптовалюты Coin. Для чего это делается? Основная идея сообщества WebToken Profit – это открытие своей торговой платформы которая называется Puzzle Market. То есть помимо того, что мы хотим научить людей не бояться цифровых денег и популяризировать вообще криптоиндустрию в мире, да, или вообще хотя бы донести до людей, что можно в этом направлении зарабатывать деньги, можно криптовалютой расплачиваться за какой-то товар или услугу. Основная миссия сообщества WebToken Profit – создать свою торговую платформу или Marketplace наподобие Амазона или eBay, либо еще чего-то. То есть сделать такой мини-переворот в сфере интернет-торговли. Пандемия нас, к сожалению, сейчас, а может быть и к счастью, начинает уже вынуждать делать покупки через интернет, делать заказы какие-то да, определенные. И мы уже привыкли к тому, что мы расплачиваемся через сайт, а нам потом просто привозят товар. Причем мы можем заказать товар с любой точки мира, просто нажав там пару клавиш. Но вы можете, естественно, задаться вопросом, зачем создавать торговую платформу, когда есть уже ряд вообще просто ну, площадок, которые уже это делают. Да? Тот же Amazon, или тот же eBay, или Alibaba, Aliexpress. Есть ряд недостатков в этих площадках. Во-первых, это долгая доставка, да? то есть если мы говорим о покупке, допустим, товара, и с момента покупки товара до получения, допустим, его. Это один момент. Момент номер два. На торговых платформах зарабатывают исключительно только продавцы товара. То есть, если вы на Алиэкспрессе купили себе какие-то резиновые шлепки и порекомендовали поставщика Алиэкспресса, где вы купили резиновые шлепки, вы ничего с этого не заработаете, со своей рекомендацией. Да? А заработает только продавец резиновых шлепок. Так вот. На платформе Puzzle Market идея Puzzle Market, во-первых, дать возможность заработать людям, которые имеют свои какие-то интернет-магазины, либо у них есть магазины наземные, да, и они хотят переместить свой бизнес именно в интернет-среду. И Puzzle Market станет для таких предпринимателей вот именно клондайком в плане по привлечению клиентов. Потому что для того, чтобы открыть Puzzle Market, необходимо минимум... 50-60 тысяч пользователей. Да? Мы не будем открывать площадку, когда нету большого количества людей. То есть мы это сделаем только тогда, когда наберется определенное количество народу. Да? Вот. И, соответственно, для того, чтобы это количество людей набралось, да, нам необходимо как-то этих людей в сообщество привлечь. Сейчас я расскажу, каким образом это делается. Момент номер два. Для чего еще нужна платформа Puzzle Market? Когда приходят предприниматели и получают готовую базу клиентов, то есть ну, фактически вот там те люди, которые зарегистрируются на площадке просто как покупатели, это в принципе готовый список клиентов для того, чтобы предпринимателю он мог реализовывать свою продукцию. И второй момент тот, что за каждую рекомендацию, которую... Вы даете там своему другу, своему знакомому, будете зарабатывать вы за свою рекомендацию. Там будет очень интересная реферальная программа, где вы можете просто делиться э, тем товаром, который вам понравился. К примеру, э, очень много людей, допустим, на iHerb заказывают различные там витамины, там еще что-то, еще что-то. И очень много людей рекламируют iHerb. Но э, реферальная система там... Не установлено, к примеру, да, и если вам понравились какие-то витамины, вы порекомендовали эти витамины своей подруге, то вы с этого ничего не заработаете. А если те же витамины вы, к примеру, порекомендуете на платформе Puzzle Market, тогда вы заработаете за свою рекомендацию. Безусловно, заработает продавец, который эти товары продает. Плюс ко всему, у нас будут на пазл-маркете открыты различные, допустим, офисы, да, там или, к примеру, по всему миру у нас будут поставщики различных групп товаров. То есть, как бы и вопрос в плане доставки продукции, да, он у нас уже решается сам собой. И третий момент, очень важный, или четвертый, я уже не взбилась со списка, это то, что каждый человек, который будет приобретать товары на платформе пазл Market, он будет осуществлять это исключительно за монету вебкоин. Вот. Поставьте единичку, если вы меня слышите. Вот давайте в чат напишем. Поставьте единичку, если вы меня слышите. За монету вебкоин будут приобретаться эти товары. То есть вы не сможете купить... Или продать, допустим, что-то на сайте, если у вас нету вебкоина. Живые деньги туда не заносятся. Вы не сможете занести туда гривну, вы не сможете занести туда рубли, доллары, евро и так далее. И для того, чтобы реализовалась идея с пазл-маркетом, необходимо решить главную проблему каждого человека. Это научиться зарабатывать деньги в кризис, во время пандемии и через телефон. И сообщество вот Token Profit дает возможность реализоваться да, тем людям, у которых есть вот желание зарабатывать. В нашем сообществе, как я уже говорила ранее, примерно 23-24 тысячи пользователей монеты вебкоин, которые зарабатывают живые настоящие деньги путем того, что они покупают монету вебкоин на нашей бирже либо на независимой бирже да, и кладут эту монету на различные депозитные программы. С разной процентной ставкой. Есть три вида э, заработка в сообществе WebToken Profit. Первый э, вид заработка – это быстрые деньги. Ну, я их так называю. Быстрые не в плане того, что вы из доллара сделали миллион, а из того, что вы видите результат уже на следующий день. То есть вы открыли себе какую-то депозитную программу, и на следующий день у вас пошли начисления. Есть у нас программы, которые дают э, средний вид заработка. То есть это, к примеру, начисления раз в месяц, раз в три месяца. Там тоже есть определенный процент, но вы не получаете начисления на ну, каждый день. Да? Вы можете зарабатывать, там, к примеру, как я уже сказала, процент ежемесячно, либо каждые 3-4 месяца. И есть долгосрочная программа, которая дает самые большие проценты. Я не буду сейчас называть это все в цифрах, потому что для многих людей это просто будет взрыв мозга, но я вам примерно дам возможность посчитать. У нас есть программа, где вы можете с одного вложенного доллара заработать 400 долларов, но... Эти деньги вы сможете заработать через полтора года, либо через два. То есть те люди, которые находятся в сообществе WebToken Profit, они первое, обучаются созданию капитала, то есть их спонсор, я в том числе, все сообщество обучает людей накапливать монеты. То есть здесь в самом проекте ценным активом является именно монета WebCoin. Не ваши доллары, не гривны, не рубли, а именно монета WebCoin, потому что все то, что делается в проекте ВТП, оно все привязано к монете вебкоин. Вы без монеты вебкоин ничего не сможете сделать. Даже банально, даже если вы на 10 долларов хотите зайти, вы все равно без монеты ничего не сделаете. Это самый ценный актив. И люди сейчас за этот актив... Ну, можно так сказать, они борются, потому что монеты с каждым годом становятся все меньше и меньше. Это стратегический план развития компании. То есть у самого проекта есть 21 миллион монеты вебкоин, которую производит система да, по смарт-контракту. Можете посмотреть в интернете, что такое смарт-контракт. То есть вебкоин столько же, сколько и битка сейчас. И вебкоин на рынок выходит определенными партиями, то есть есть стратегия, расписанная на 15 лет, и эта стратегия позволяет выпускать монеты в ограниченном количестве каждый год. Первый год, к примеру, существования проекта на рынок было выпущено там, 5 миллионов монет, второй год будет выпущено 4 миллиона монет, потом 3, потом 2. Есть даже графики у нас, где расписана стратегия выхода монет. Тем самым монет с каждым годом становится все меньше, и меньше и меньше. И те люди, которые на данном этапе понимают ценность актива, они будут э, вот этими э, держателями да, вот этого грааля драгоценного, именно вебкоина. Потому что в конечном итоге мы придем к тому, что у нас вообще не будет каких-то депозитных программ, а люди будут покупать монету вебкоин просто на бирже. Без создания всяких депозитов и будут зарабатывать исключительно на росте, да, либо на коррекции цены. То есть сейчас у многих людей есть уникальный шанс для того, чтобы заработать монету вебкоин, преувеличить их количество и создать себе в принципе хороший капитал и хороший депозит. Все то, что делается сейчас в проекте, оно делается исключительно на… на, на ну, стратегия направлена на то, чтобы популяризировать именно монету. Есть у нас направление в компании, которое называется «Союз века». Кто-то это хорошо воспринимает идею, кто-то нет. Что такое «Союз века» у нас? Это направление, которое позволяет расширять сообщество, Путем привлечения партнеров, к примеру, из других каких-то платформ или площадок, да, и давать возможность людям зарабатывать в нашем проекте, к примеру, там, ну, другим пользователям, скажем так. То есть все платформы, которые есть в WebToken Profit, они соориентированы на каждую, на разную вообще целевую аудиторию людей. Да, есть люди, допустим, у нас, которые, к примеру, любят майнить. Кто знает, что такое майнинг, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Кто знает, что такое майнинг? Майнинг, да, это добыча добыча монеты. Вот когда появился биткоин, был бич на то, чтобы добывать биткоины. Все люди покупали себе карты различные, да, то есть покупали себе оборудование, компьютер, то есть делали все для того, чтобы как можно больше добыть битка путем расшифровки различных там скриптов или программ. Но это очень затратное удовольствие, потому что карты, материнские платы высоко, быстро изнашиваются, энергозатратные, и такая майнинговая ферма жрет очень много энергии. Но это был первый путь людей в сфере вот именно майнинга, в сфере добычи. У нас есть направление, одно из них, где человек может добывать монеты, но не майнингом, ему не нужно покупать оборудование, а это наш так называемый стейкинг, куда вы можете монеты, которые вы покупаете, к примеру, на бирже или зарабатываете из депозитных программ, класть в стейкинг под там, определенный процент ежемесячного дохода и приумножать количество людей. Очень много людей зашло вот на эту площадку с майнингом, потому что все когда-то рано когда-то пробовали это делать, но не получалось, потому что денег тратилось на обеспечение оборудования больше, чем человек зарабатывал с добычи. То есть вот одна целевая аудитория, которую мы цепляем. У нас есть люди, которые, к примеру, пробовали себя в различных проектах и потеряли деньги. У нас есть программы компенсации, так называемые, да, где человек может подать заявку на возврат там, средств да, и компенсировать часть каких-то денег, которые он, к примеру, потерял в том или ином проекте. Есть у нас направление для людей, кто развивает сети, вот именно сетевики. Причем в интернете сетевой бизнес, он есть разный, причем с разными маркетингами. Обычный традиционный бизнес, классический сетевой, да, это когда есть продукт, он работает по принципу линейного маркетинга. То есть чем больше людей вы позовете себе в первую линию, тем больше денег вы заработаете. У нас есть и линейный маркетинг для сетевиков, то есть для тех людей, кто привык постоянно приглашать. У нас есть бинарный маркетинг, это тот человек, который понимает, как строить структуру. И у нас есть э, маркетинг, который вот запустится в конце января, который имеет тип матрицы. Это тоже один из видов построения сети, вот, э, именно для матричников, да, для тех людей, кто любит этот маркетинг. И каждый раз к нам обращаются различные... Э, Партнеры с разных проектов, к нам обращаются лидеры структуры, кто-то с бывших продуктовых сетевых компаний, кто-то с бывших проектов, да, где есть там, сфера инвестиций, но люди не смогли, не смогли реализовать свои цели, с, с просьбой да, создать тот или иной маркетинг для того, чтобы люди могли в нем развиваться, потому что они так привыкли. И руководство проекта WebToken Profit идет на то, чтобы, допустим, привлечь как можно большее количество пользователей и создать вот эту вот костяк да, людей, кто будет держателем именно монеты WebCoin. Потому что именно эта монета является ценным активом. Да, сейчас могут быть какие-то корректировки с курсом, просадки там и так далее, потому что проекту всего лишь два года, как он работает. Сейчас идет... Третий, да, скажем так, год, когда он начинает уже популяризироваться. То есть первые два года в любом бизнесе – это год обучения, год становления, год планирования какого-то, да, и применения и совершения каких-то ошибок и недочетов. Благо, руководство компании здесь очень эффективно и быстро начинает реализовывать новые и новые идеи. То есть, что меня лично впечатлило, то, что компания идет в ногу со временем. Если нужно создать какой-то красивый, высокомодернизированный сайт, привлекается крупная команда там, программистов, которые это делают. Если нужно запустить какую-то рекламу в интернете, есть... Компания, которая занимается у нас СММ-продвижением. То есть у нас есть даже направление, которое помогает новичкам, тем людям, которые никогда не приглашали в бизнес да, людей или не получалось у них строить сети. В общем, есть у нас направление, которое пошагово обучает человека. И в конечном итоге, когда человек там, выполняет определенные условия, да, направление называется у нас кибервек, он получает возможность создавать себе таргетированную рекламу на свой там блендинг да, или сайт, который ему сгенерировала сама система кибервека или если к примеру человек не хочет заморачиваться не хочет думать там над рекламой там над баннерами и так далее он может прямо на сайте купить уже готовых э, пользователей да готовых людей себе в команду соответственно таким образом он тоже сможет строить структуру плюс ко всему в самом сообществе webtoken profit развивают еще не только цифры маркетинг вебинары там и так далее, и так далее. здесь есть возможность человеку реализоваться как личность да прокачать свои Примеру, ораторские искусства. Возможно, э, кому-то не хватает мотивации, кому-то не хватает уверенности в себе, кто-то стесняется, допустим, снимать видео на камеру, там э, еще чего-то. То есть у нас есть возможность да, у лидеров э, получать те или иные инсайды для того, чтобы развивать себя. Любой бизнес – это бизнес роста. Если вы не растете, то, соответственно, не растет ни ваш доход, не ваша компетенция, да, вы не развиваетесь как личность, и вы не зарабатываете большое количество денег. Здесь заложено в эту систему полностью все. Шикарные на самом деле здесь условия и для входа, то есть человек, который боится, стесняется, не знает, не готов рисковать, еще чего-то, любой может здесь попробовать, даже с 10 долларов пробовать э, вообще пощупать, что такое криптовалюта, научиться работать с биржей, например, э, биржа проекта Web Token Profit, которая называется Coin Galaxy, это самая простая биржа, на которой вы можете научиться покупать монеты, продавать монеты, выводить деньги, пополнять, то есть обналичивать, менять монету на другую монету. Это очень интересная площадка, чтобы научиться делать вот эти вот технические действия, когда вы хотите купить, продать и вывести, к примеру, средства. Да, очень удобный э, вот именно э, интерфейс у нее очень на самом деле удобный даже для обычного простого человека кто никогда не сталкивался там с биржами для которых страшные вот эти графики э Куча цифр по бокам, куча неизвестных букв написано. То есть биржа CoinGalaxy, она очень удобная в плане того, что хотя бы научиться это делать. Как только вы научитесь покупать, продавать монеты, работать с биржей, ваш спонсор да, или тот человек, который пригласил вас, он научит вас работать с площадками. Основная задача любого новичка в сообществе WebTokenProfit – это выйти в безубыток. Я называю это точкой безубыточности. Сделать так, чтобы как можно быстрее выйти в ноль. И это на самом деле правильно, то есть как бы я понимаю прекрасно людей, которые ну, не сталкивались с этой нишей, боятся и переживают за свои деньги. Ваша основная задача как можно быстрее выйти в ноль, то есть как только вы вывели те средства, которые вы инвестировали, у вас дальше работает ваша прибыльная часть, то есть фактически вы ничего не потеряли и у вас работает ваш процент, который заявлен в том или ином депозите. Есть два вида заработка, в основном даже три вида заработка. Здесь в плане эффективности есть пассивный доход, то есть здесь действительно можно зарабатывать на пассиве. Это действительно так. Что бы вам не рассказывали, там, в каких сетевых компаниях, там, что можно зарабатывать на пассиве, к примеру, в продуктовом сетевом бизнесе вы никогда не заработаете на пассиве. Там нужно постоянно приглашать и постоянно пахать. Здесь есть, где развернуться любому инвестору. Почему я делаю акцент на инвесторах? Потому что многие люди считают, что пассивный доход ⁇ это пришел, положил 10 долларов, заработал там, я не знаю, миллион, причем желательно, чтобы это было завтра. И при этом нифига делать не нужно. Нет, пассивное инвестирование в проекте ВТП ⁇ это вас научат просто диверсифицировать ваши средства, иными словами, грамотно их распределять по разным площадкам. Чем больше монет вы зарабатываете, я э, говорю э, действительно правду вам, то есть как бы вам не показалось, не послышалось, вы в проекте WebToken Profit зарабатываете монету вебкоин. Вы не зарабатываете здесь доллары, гривны, там, еще чего-то. Вы зарабатываете монету, которую потом уйдете, продаете на биржу, обналичиваете ее по выгодному для вас курсу и выводите деньги на банковскую карту в той валюте, в которой вам необходимо. Так вот, что касается пассивного дохода, это то, что пассивный доход, вы должны прекрасно это понимать, что, первое, если вы выбираете пассивный путь, то вы должны научиться работать со всеми площадками, потому что иногда люди совершают глубокие ошибки, когда они просто пришли, вложили деньги и забыли про свой кабинет. Потом получается так, что, к примеру, человек мог по более выгодному курсу продать свои монеты и уже давно, допустим, выйти там в плюс и даже еще в больший плюс. Вот. Бывает такое, что... Он мог бы свои монеты, которые он бы потом бы продавал, приумножить в каком-то количестве, но не знает, как это делать. Он там не следит там ни за вебинарами, ни за трансляциями, не изучает. Пассивный инвестор – это тот инвестор, который следит за своими деньгами, он не забивает на это болт. Он реально следит за своими активами. Если вы будете халатно относиться к деньгам, деньги к вам в жизни никогда не придут. Я положу и забуду, вот положу и забуду, можете пойти спокойно положить и забыть под там, 6-5% там, годовых в банке. Вот там вы можете положить и забыть. Вот, банк будет периодически вас уведомлять. Но если вас такой процент не устраивает, вы хотите, к примеру, зарабатывать там, ну я действительно называю вещи своими именами, 20-30% в месяц то надо научиться с этими деньгами работать. Это один момент. Момент номер два. Маленькие деньги делают маленькие деньги. Большие деньги делают большие деньги. Если вы с маленьких денег хотите сделать большие деньги, вам нужно время, если вы выбираете пассивную позицию. То есть вам нужно время, чтобы раскачать ваш депозит. Вам нужно время, чтобы посоздавать себе какие-то маленькие активы в других площадках. Да? это все время. И вы должны это понимать. Если вы хотите делать быстрее, то есть хотите, чтобы у вас деньги быстрее начали появляться, здесь шикарные условия для построения структуры. То есть при всем при том, у вас человек может зарабатывать как пассивно, так и активно. У вас зарабатывает абсолютно любой человек в команде, даже с первого дня. Вот он создал депозит, на следующий день он получил выплату, и эту выплату он может выводить себе на карту и проверить это лично. Я многим своим ребятам рекомендую, даже если они получили там 5-10 долларов там себе на баланс, возьмите, выведите, посмотрите, как это работает, чтобы у вас было э, понимание, как быстро по времени, к примеру, идет вывод э, денег, э, монет, к примеру, с вашего кабинета на биржу, как быстро продаются монеты, э, как быстро деньги, которые вы за проданные монеты получили, выводятся на э, там, электронный кошелек и с электронного кошелька на вашу карту. Я рекомендую это делать всем, чтобы вы посмотрели, что вы не только могли пополнить, но и вы можете в обратном порядке это делать. И, соответственно, Соответственно, те люди, которые строят структуры, они здесь зарабатывают э, самые большие деньги. Я знаю ребят, которые имеют большие команды и зарабатывают по 5-7 тысяч долларов в сутки. В сутки. Попробуйте на работе своей заработать хотя бы за полгода такие деньги. Вот, да? Если мы говорим о среднезаработной плате, к примеру, там в Украине, вот, да? я сужу по тем меркам, которые я вижу здесь. То есть в жизни нет. Я, допустим, сегодня заработала там, просто пообщавшись с несколькими людьми, заработала 600 долларов за сегодня там, 500 с копейками, и еще заработаю сейчас, потому что у меня еще люди будут заходить, и новички. Просто вот как бы рассказав человеку о возможности, да, и заработав такие деньги. Я их могу прямо сегодня вывести и потр... пойти потратить на свои нужды. Это абсолютно нормальный процесс, да, когда вы зарабатываете за свои усилия. Что касается, э, ответа сразу на, отвечу, отвечу сразу на вопрос, э, а что я заработаю только, со, ну, надо по-любому приглашать, и зарабатывать я буду только там на приглашениях и так далее. Если мы рассматриваем классический вариант финансовой пирамиды, то там действительно вы зарабатываете только тогда, когда ваш человек вложил деньги. То есть, чтобы вам выплатить проценты по депозиту, да, то есть необходимо, чтобы кто-то пришел, и деньги-то откуда-то пришли. Тогда у вас... А Будет, будет начисление. Здесь же у сообщества есть уже разработанное количество монет, вот то, что я говорила, их 21 миллион. И когда вы приходите и создаете депозит, на вас уже заведомо есть выплата. То есть даже если вы пришли на пассиве зарабатывать, а если вы кого-то пригласили, то вы не зарабатываете с вложенных денег человека, потому что человек, да, перед тем как зайти на одну из площадок, он идет на биржу и покупает монету у тех людей, кто пришел раньше. Вот, он не кладет свои собственные деньги там на счет компании, там не заводит их там никуда-то, он берет, скупает монету с биржи создает себе депозиты, потом таким же образом другим же людям он эту монету спокойно а, и продает. Поэтому, когда человек у вас приходит в, ну, вы пригласили человека, компания вам как бы платит там реферальные вознаграждения вот в этих вот монетах, которых 21 миллион. Вы должны это тоже понимать. Я сразу просто отвечаю на вопросы касательно обязательно ли приглашать, можно ли зарабатывать на пассиве, и как зарабатывать, откуда деньги в проекте. То есть живых денег здесь нет. Отвечу также сейчас сразу на вопрос, что делать, к примеру, там, откуда идут там, выплаты да, и так далее. Опять же, все идет исключительно в монете «Вебкоин». И э, всегда находится и покупатель, и продавец. Если монета является ликвидной, а ликвидной она является, потому что используется внутри самого сообщества во всех площадках, то есть вы без монеты не, созда не создадите себе ничего, значит, на нее есть э, спрос. Да? Плюс с учетом открытия торговой площадки Puzzle Market, очень много людей будут скупать монету для того, чтобы приобрести тот или иной товар. Или, к примеру, вы пришли сегодня, создали себе хороший депозит, разработали себе какую-то стратегию да, с вашим спонсором, как вы приумножите свое количество монет, и потом при открытии пазл-маркета вы сможете, к примеру, за эти монеты приобрести какой-то товар дешевле, чем он стоит в розничном магазине, потому что все зависит от курса монеты на сайте. Поставьте пятерочку, пожалуйста, как меня слышно и видно. Давайте проверим обратную связь. Поставим, пожалуйста, пятерочку мне чтобы я понимала, что отлично, Макс ставил... ставит пятерку. Но, кстати, 111 человек, это круто. Вот. То есть я хочу просто донести до вас немножечко такую вещь, что не всегда там живые деньги да, являются... Каким-то очень, очень ценным таким вот э, активом, если мы берем онлайн-пространство. Да? Э, здесь же, допустим, в WebToken Profit, в основном, вот сколько я вижу по чатам и, и то, что я вижу в чатах, все люди стараются друг у друга купить вебкоин. Э, львиная доля этих людей понимает прекрасно, сколько будет стоить эта монета. В стратегии компании есть несколько разработок, о которых компания сейчас публично не заявляет, но я, в принципе, могу с вами поделиться. Да, у компании есть задумка открыть свои собственные криптокарты. Я знаю, что многие, многих это не удивит. Да, у многих компаний есть криптокарты свои, еще чего-то. Но у наших криптокарт будет очень там, крутой маркетинг, по которому можно будет тоже развиваться, там, и строить сеть и так далее. И с помощью этих криптокарт, они будут выглядеть как обычный Visa MasterCard пластиковый. Вы сможете спокойно обналичивать свои монеты с вашего кошелька прямо через банкомат, минуя всякие комиссии, минуя там какие-то комиссии за переводы, там, за конвертацию там, из доллара в вашу валюту. То есть это будет именно реально очень крутым инструментом для людей, которые вот, действительно умеют считать деньги. Далее, что еще в планах компании разработать? В принципе, я уже даже немножечко подсмотрела и видела, как будет примерно выглядеть сайт Киновек. То есть это сайт, где вы за просмотр любимых фильмов и сериалов будете зарабатывать либо актив, либо монету вебкоин, или, к примеру, какой-то актив, который вы можете внутри сообщества потом либо продать, получить деньги, либо вы можете его куда-то инвестировать и создать себе капитал. Ну, то есть какую-то такую вот интересную штуку в плане популяризации монеты компания тоже, безусловно, задействует. Но это еще не все, в принципе, новости. На данный момент есть семь платформ, где человек может зарабатывать, как я уже говорила, тремя способами. Это быстрые деньги, средние деньги и долгосрочные деньги. Минимальные условия для входа – зависит от площадки то есть если мы говорим о тех направлениях где к примеру средства каждый день то минимальная сумма входа 10 долларов поверьте мне 10 долларов есть у каждого это не те деньги которые нужно там прятать под подушкой и трясти за ними лучше их попробовать инвестировать в какое-то направление разобраться в этом направлении и заработать допустим приличную сумму денег лично я 8 месяцев назад и у меня скоро год будет в марте как я нахожусь в этом проекте я я начинала с 25 долларов, и, откровенно говоря, у меня на данный момент капитализация больше полумиллиона долларов, поэтому как бы нет ничего невозможного. Я точно так же, как и вы, была потеряна, мне было непонятно, мне было страшно, мне было сложно, потому что очень много каких-то там новых слов, звуков и так далее. И, ну, так получилось, что мне пришлось разобраться по той простой причине, потому что я понимала, что, в принципе, за этим будущее, и стоит в это вникать. Мы уже с вами начинаем расплачиваться часами, мы начинаем расплачиваться с вами телефоном, мы начинаем расплачиваться кредитными картами, мы не пользуемся уже живыми деньгами, то есть мы уже уходим в цифровой формат, хотите вы этого или нет. Представьте себе на данный момент, что у вас сейчас есть уникальный шанс инвестировать в компанию Google, которая началась там, 8 там, или 9 там, лет, лет назад, да, когда она там появилась. Или, к примеру, вот как сейчас очень сильно популярный сайт Netflix, который снимает шикарные сериалы, которые снимают прекрасные фильмы. И представьте, что у вас сейчас есть возможность купить акции Netflix. Безусловно, вы их можете купить и на различных брокерах сайтах да там и так далее но а, вот в токен профит я по крайней мере я так это вижу я так это воспринимаю и вот я сейчас фактически вот инвестирую вот в начальный этап да когда появился к примеру нетфликс Поэтому для всех людей, кто рассматривает варианты уволиться с работы, это первый вариант, по-моему, это рассматривают все, те люди, у которых есть там долги, кредиты, не знаю, недоделанные ремонты, недостроенные дома, нет возможности там, ребенка обеспечить там, хорошей одеждой, там, отдать какой-то садик там, крутой, найти няню, чтобы вы наконец-то начали заниматься чем-то своим, да, то есть начали себя реализовывать как личность. У вас у всех одна большая беда, у вас нет денег для того, чтобы вы могли все это сделать. В WebToken Profit вы можете э, здесь полностью кардинально поменять свою жизнь. Я не фанатик, я не мотиватор, это действительно так, я прошла этот опыт на себе лично. Потому что примерно 8 месяцев назад у меня в кармане было 20 гривен. Чтобы вы понимали, на данный момент это еще чуть, чуть меньше доллара. То есть мне не хватало на воду, то есть меня, мама мне денег, деньги давала когда-никогда. Да? И пока я не нашла инструмент, как можно сделать так, чтобы зарабатывать деньги, я была в точно в такой же ситуации, как и вы, и многие. И я просто поняла, что нужно пользоваться шансом. Если жизнь дает тебе какой-то шанс, если вы сейчас пришли на этот эфир и смотрите его, значит, не только я вам симпатична и интересна, вы действительно, наверное, хотите в этом во всем разобраться. И как быстро вы разберетесь, как быстро вы вникнете в эту площадку, как быстро вы начнете действовать, как быстро вы начнете все это изучать, все зависит исключительно от вас, и такое количество денег вы будете зарабатывать. То есть мне понадобилось буквально, там я не знаю, 3-4 недели. Я тоже не сразу стала все изучать, я даже изначально и забила вообще на этот проект. Потом, потом просто так получилось, что жизнь припекла, и надо было быстро вникать и разбираться. И в принципе я это и сделала. Я разобралась, я поняла, как здесь все работает. У меня на данный момент одна из больших структур, команд, причем у меня очень много... Стран есть, у меня несколько чатов с разными командами, у меня есть люди, которые на индивидуальном сопровождении у меня, есть люди, которые просто сами уже стали активными лидерами и стали уже сами разбираться, и уже других начинают обучать. Есть ребята, которые офисы уже открыли, то есть в Киеве у нас открылся шикарный офис, где один из моих партнеров проводит постоянно встречи, ежедневно обучает людей и дает понять такую простую вещь, я вам, в принципе, хочу дать понять, в этот бизнес приглашать несложно. Этот бизнес, он несложный, потому что у вас на руках самый ликвидный товар – это деньги. Вы не продаете здесь БАДы, вы не продаете здесь, я не знаю, там какую-то косметику, крема, лаки, там еще чего-то. Это я говорю для тех людей, кто хочет начать строить структуру и думает, что он чем-то занимается постыдным. Зарабатывать деньги не стыдно, скромность к деньгам не приводит. Поэтому если вы хотите больших результатов, хотите больших команд, большого какого-то достижения в жизни, вы должны сами принимать ответственность за себя, ставить перед собой определенные задачи, как вы хотите их достичь, и вам нужен инструмент, с помощью которых вы реализуете весь свой потенциал. На этом у меня все, что касается вебинара, поэтому пишем вопросы сейчас мне в чат, я буду это читать и буду на них вам отвечать. Я так предполагаю, Булат, можно, наверное, запись остановить, поэтому... Поехали задавать вопросы. Давайте, давайте поедем. Вот. Пишем вопросы, я буду читать их. Ждем киновек. Киноманам нам понравится, да. Поехали задавать вопросы. Угу. Так, а новый маркетинг ВТП, каким будет по глубине? Новый маркетинг ВТП у нас презентуют буквально за несколько дней до его открытия. Там будут очень прикольные условия, очень шикарные, нам их тоже пока не раскрывают, но я предполагаю, что это будет один из самых крутых маркетингов в плане вот тех людей, кто строит команды. То есть там очень легко можно будет и ранги закрывать, и квалификации, и людей туда будут очень легко приглашать. Так, поехали дальше. Что там, что там, что там. Я рада, что вам понравилось, Александр. Все очень доступно шикарно это замечательно давайте дальше какие есть вопросы вообще поставьте может быть двоечку может тут есть новички и люди просто стесняются не знают что спросить или я настолько хорошо ответила на вопросы что у вас даже их нет вот. у нас не будет проекта по поводу жилья скорее всего у нас будет проект где вы можете создать себе депозит на все что угодно. Вот хотите себе купить плазменный телевизор, там можно будет прописать стоимость плазменного телевизора, и вам система поможет заработать на плазменный телевизор. Или вы хотите, к примеру, там, я не знаю, себе яхту какую-то, вы просчитываете ее стоимость, будете вписывать, и это будет именно программа, все, ну, это программа для полностью для всего. Нужна будет квартира, вы можете туда и в квартиру вписать. В принципе, вы и в век авто можете сейчас это делать. Квартиры нужны? Конечно. Лариса. У нас есть новичок Лариса. Может быть, у Ларисы есть тоже какие-то вопросы, которые бы она хотела задать. Я с радостью вам на них отвечу. Вот. Так... Я предполагаю, что нет вопросов, либо я так четко сейчас отстрелялась и рассказала вам все, короче, либо действительно люди стесняются. А может быть половина из этих ребят просто партнеры нашей компании, нашего проекта. Вот. Я запись эту сохраню. Вот. Кому она нужна будет, можете написать мне потом в личку, я вам ее сброшу. Я вообще на самом деле опубликую себя на канале, ее команда 2020, у меня будет запись именно по этому эфиру. Так что. Так что вот так вот. У нас будут проходить в таком формате э, обучение. Я буду проводить обучение по э, стратегии, да, как здесь развиваться, да, то есть что тут конкретно нужно делать прямо со слайдами. Мы с ребятами договоримся, как это будет выглядеть э, по э, мотивации, по развитию вас как личности, по лидерским качествам. У нас скоро пройдет вебинар, кстати, я могу заранее о нем объявить. У нас скоро будет вебинар. Э, по социальным сетям, какие площадки используют каждый лидер, какая у них есть конверсия, что они для этого делают, как общаются с людьми по холодному трафику, это тоже скоро у нас будет эфир. Нужно сделать тем людям, которые только вот вчера пришив проект. Первое. Ой, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Отвечу вот на вопрос, человек с номером, я снизу пойду. Какие первые шаги нужно сделать тем людям, которые только вчера прошли в проект? Объясняю. Во-первых, у вас должна быть подборка материалов по всем основным проектам, у вас должны быть какие-то выдержки с вебинаров по проекту WebTokenProfit. То есть первое, на чем я делаю акцент, когда мне приходит новичок, я ему даю материалы и даю срок, Ну за какой срок он должен их изучить. Uh, у меня есть обзоры на YouTube, uh, 7 проектов для заработка, есть у меня и полный разбор площадок, это авто «Профитбот», короче, все это у меня есть. То есть я человеку даю информацию. Смысл вам с ним о чем-то разговаривать, если человек вас еще пока не понимает, правильно? Поэтому дайте ему подборку материалов. У меня есть и инструкции в телетайпе, я делала, и все, все что угодно. Вот я человеку максимально даю инфу для изучения. И человек изучает это все, через пару дней соз... мы с ним созваниваемся, он мне говорит то, что он понял. Я его немножко корректирую, подправляю. Он задает мне вопросы, которые ему непонятны. Я ему разжевываю, у человека загораются глаза, он понимает, что нужно. Можно делать так сейчас сейчас сейчас сейчас, сейчас. почему-то у меня не хочет перевести возможно провести возможно да наверное думаю да можно провести вебинар на эту тему сейчас ребята у меня почему-то Сейчас, ребят, подождите, у меня через раз прогружается этот чат. Поэтому сейчас будем пробовать смотреть его нормально. Продублируйте, пожалуйста, вопросы, кто этот, кто его там, кто задавал, потому что у меня почему-то не хочет чат пролистываться. Не могу я его что-то отследить пока. Вот. О, пошли. Так. Да, что-то чат с вопросами у меня он реально грузится через раз. Когда будет проект жилья? Это я уже ответила. Энина, Квартира... что будет с АЦЦ, когда выйдет вся эмиссия 100 тысяч? Ну, во-первых, вся эмиссия не выйдет. Откуда у вас сведения, что на руках 847 тысяч АЦЦ? Вот. Я только пока слушаю и вникаю. Ларис, хорошо, слушайте, вникайте, можете потом обратиться к вашему спонсору, он даст вам более подробную информацию. Новичок спросил, откуда выплата на автовек 70%. Человек не зарабатывает в автовеке 70%, он зарабатывает свое тело плюс профит. И зарабатывает он в монете век, который 21 миллион. То есть человек в автовеке создает себе депозит. Да, вносит 30% от стоимости своего автомобиля, ну или неважно, может, ему автомобиль не нужен, он там может что-то другое себе купить потом, приобретает за 20% от стоимости, которую, там, к примеру, той же машины, ФСТшки, да, ускоряет свой депозит, ждет 3 месяца и зарабатывает полностью всю сумму на автомобиль в монете «Вебкоин» на сайте «АвтоВека». Он может эти монеты вывести на биржу, внешнюю продать. Он может, что я не рекомендую делать, он может продать эти монеты внутри самого сайта Автовека по более дорогой цене, обналичить эти деньги. Вот недавно, кстати, у нас получил выплату один из тоже партнеров и лидеров нашего сообщества, Виталий, да, он там около 130 тысяч долларов он обналичил. То есть, блин, ребята, 130 тысяч долларов он создал 4 месяца назад себе депозит в «АвтоВек», прокрутил его, да, то есть ускорил ФСТшками, получил выплату в монете ВЕК, и буквально, по-моему, дней за 10 или за 7 он их обналичил, ну, то есть продал эти монеты внутри самого кабинета и, соответственно, может спокойно выводить. То есть там нет такого, что деньги там из воздуха капают. Вы зарабатываете монету, которая есть в смарт-контракте, и сами потом можете ей распоряжаться. Где найти команду 2020? Вы можете написать мне в личку, в Телеграме есть сайт, в Телеграме есть канал. Вот. Отлично, спасибо, все классно, замечательно, листайте там, где аватарку, отлично, все супер, спасибо. И Нина, спасибо тебе, это чудесный зум, будем работать отлично. Вот, ссылки запрещены, да. Кому нужна ссылка на мой Телеграм-канал, просто напишите мне в личку в Телеграме или в Инстаграме, можете, или он сейчас попросим там парней, я не могу скинуть ссылку, потому что я слежу за чатом. В принципе, у меня все, то есть как бы на вопросы я ваши поотвечала, мы с вами уже 50 минут провели общего времени, вот, рада была с вами поговорить, пообщаться, у нас сегодня понедельник, шикарный день, я желаю вам всем прекрасного настроения, я желаю каждому из вас побед, удачи, да, и поздравляю с прошедшим Новым годом. Вот, у нас сегодня, в принципе, крещенская ночь, да, может быть, я сегодня поеду, покупаюсь на крещение. Все, всех обнимаю, всех целую, всем хорошего настроения, хорошего дня. Рада была с вами встретиться. Булат, мы, наверное, заканчиваем, вот. поэтому можно остановить запись, и я выхожу.